Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня пользу Бройзеля. Штребух! Всем привет, ребят! С вами Штребух, расхититель помоечки, пищеварительный гигант! Ну и просто царь помоек. Ебать, сегодня со мной Фроду, он же Элайджа Вуд. Он приехал сегодня в Россию для того, чтобы продегустировать еду из помоечки, набить свой желудок. Ну да. Ребята. I'm from England. This is Russian vodka. Who is. Давай не тупи уже. Я английский не знаю. Короче, ребят, он приехал в Россию, забыл нахуй английский. Смотри, что у меня для тебя есть. Продегустируешь со мной еду из помойки, а потом я тебе его отдам. Ах ты, блять, куда нахуй? Нихуя я тебе не отдам, бля. А я до него коснулся. А ну и что? Вот продегустируешь все, потом отдам. Почему так, на? 4 ну что, ребятки, приступим. Колечко уберу в карман, нахуй, чтобы он это, меня не загасил тут. Вот все поезд со стола, а потом отдам. Ребят, помоечка снова сытно кормит. Очень сильно, питательно. Вы посмотрите на этот огромный стол. Он просто шикарный. У меня просто срывает башни. Мы сейчас настолько сильно наедимся. Это будет очень питательно. Основные блюда все на тарелках. Во-первых, вот эта селедка из ленты. Эта селедка ебучая, блять, протекла. И все продукты, все булки теперь воняют рыбой очень сильно. Маслом, рыбьим, тухлым воняет. Было найдено в помойке вот это изумительное мяско. Оно немного просрочено. Я его пожарил с маслечком. И теперь оно очень аппетитное. И мы его продегустируем на второе. Ну а в конце, когда мы перейдем к десертам, мы продегустируем вот эти булки, которые уже погрызли мыши, которые живут у меня в гараже. То есть, ребят, после мышей уже будем хавать. А где Russian водка? Она же должна бы украшать стол. Ну, помоечка не порадовала меня водкой. Сегодня мы будем... Питаться вот этими мандаринками они немного газированные потому что лежали у меня долго очень в гараже в сумках нет куда нахуй булки на потом это сладенькое это все на вторую я хочу покуснее что-нибудь давай начнем дегустацию с мяса блин оно не дожарилось походу но есть можно да Вроде можно есть. <сifflux> <сifflux> <сifflux> Нормальный вкус. Помойка кормит, ребят, сильно. Mm. Много подгоревших. Давай мясо с хлебом есть. А то так можно и обосраться от жирного. Держи кусок. Хлебец, ребят, из помойки. Из магазина лента. Там было его очень много, но я взял себе всего лишь одну буханку. Хлеб особо не люблю. Заелся. Че, как тебе? Надо сыр выложить. Я что-то долго живу, живу сортую. Балдеж, ребят, охуенно. Помойка кормит. Сказка. Классическое русское блюдо. А тебя что в Америке ну... таким не кормили? Нет, там о, похожее было, но здесь оно сделано именно как-то особенно. Ну вот с панировочкой такой где-то ее там увидел блять ну вот это форма кольца уже везде форму кольца видят ребята Как же питает у космона на тебя не все дополняет на ум на ум на ум на ум на ум на ум на Бля, я уже наелся. Да я так-то тоже не хочу особо есть уже. Ну все, ребят. Что, что делать теперь? У меня обе скидки баба. Ребят, всем пока. С вами был Штребух. До скорых встреч. Увидимся в следующем обзоре на еду. Мы наелись. Дальше ничего не будем есть. Сутка. Куда нахуй. Булки на потом, блядь. Ммм. Да нахуй это все на десерт. Понимаешь, есть такое слово. Первое, второе. У нас первое, это мясные блюда. Второе, все сладкое. Йоргуты. Все на потом. Хватило бы на это сладкое еще. Давай вот эту селедочку лучше продегустируем. У селедки срок годности до 21.02. То есть она даже не просрочена. Охренеть. Но ее выкинули, видимо, потому что повреждена упаковка. О, боги, ебать, она воняет. Понюхай. Да, можно не почувствовать, но я почувствую. Душок этот есть такой относительный. На, тебе кусок. Да, я есть не буду это. В смысле? Я почувствовал вонь. Я все-таки пока еще не хочу посреться. Ты что, ебать, заелся нахуй? Тут помойка кормит, совершенно бесплатно. Да вот булочки есть, зачем я буду есть? <свистит> ебать, я принюхался. Ребят, фу, ебать, она вонючая, пиздец. Ну, а я тебе о чем говорю, я сразу учу. Ты учуял, учуял, а я не учуял. Да хуй. Давай попробуем, знаешь что? Булочки вот... давай. Сюда. Какие нахуй булочки, блядь? Это на второе. Ребят, здесь есть вот такие сосисочки дымов молочные. М -м -м. Ух, блядь, из них что-то уже вытекает. Так, срок годности у них до 4.02. Так это они еще даже не просрочены. Держи тебе пачку и мне пачку. А тут срок годности до 4.02. -го -го. То есть до 4 февраля. Понадобится нож. Ммм, mm, пахнет, очень вкусно. Ебать, e помоечка кормит. Как же я люблю помойки, ребят. Ммм, mm. они идеальные. Они восхитительные. Так пленку надо снять. что mm. Это... Я с пленкой не хочу как-то... Так, ебать, e конечно, снимай. Хоть немного жидкости, сосиски есть, а пить хочу. После мяса и хлебушка. <с <с ну, я хочу побольше мучного. Сейчас что будет, ебать нахуй. Ну, сейчас и... да, да я... нахуй, потом. А это помпушка с чесноком. Ну, она какая-то твердая. Но раз чес с чесноком я люблю продукты. Мы оправдали, что это оказалось не дерьмо. Ребятки, А у меня колбаска. М -м -м -м. Дымов коньячная. И срок годности у нее до 2 января. Просрочено очень жестко. Но ничего страшного. Точнее до 3 января. Вот срок годности. Ребятка, у вас... Рискуешь, я думаю. Ничего не рискую, ведь она сырокопченая. Вон, непосочную сельцию оказалось. Понюхай. Какой-то нестандартный вкус. М -м -м -м. На колбасу что-то мало похоже. Ну, это колбаса, она слабо ощущается. Ребят, чувствую вкус старой бабки. Она просрочена, пиздец. <музыка> <музыка> ну, видимо, условия хранения были не соблюдены, и поэтому у нее вкус отдает старевщиной. Ну все. <музыка> Мне совершенно невкусно. Тут или пережарить ее, как вариант. Ну, или проще выкинуть, чтобы не играть в русскую рулетку. Ведь можно протянуть педали. О, смотри, так тут крылышки куриные. Это только что-то они как мунифицированные. Мунифицированные. Охренеть. А что по сроку годности? Ребят, он стерся. Его даже не видно. Я в шоке. А я это есть не буду. А ну-ка понюхай. Я, нет, мне не, мне не нравится что-то старенькое Какое-то стареньким чем-то отдает Фу, не, ему очень плохо, ребят Эти крылья Настолько сильно засохли Что они как мумия Уже трупное коченение Плюс мунификация Крылья совершенно несъедобные И непригодные Я тоже рисковать не особо хочу Давай попробуем, знаешь что Так, вот это тут еще какие-то Два как сладких бе пончика Беляши это Беляши, нахуй. Да. О, еще дымов в сосисочки. Но ну, такие мы уже дегустировали. Все с ними офигенно. Я их уберу пол в холодильник. Буду жарить с яичками. Будет очень вкусно. Колбаска кислая оказалась. Я все-таки чуть-чуть вот так... На, тебе еще колбаски докторской. И мне по колбаска докторская, ребят. Вот Ладно. такая колбаса вареная докторская. А у меня клинского производителя. Срок годности до 14 -го числа. Ну, у меня также. Они у нас идентично одинаковые. Не могу открыть. Я тоже не могу. У меня руки скользкие за масла. Вот и не могу открыть. Ладно. Чем пахнет? Не особо свежая колбаса. Я бы сказал так... И там не хочу рисковать не то чтобы она кисло не то чтобы кислых кислых блин еще раз не то чтобы эта колбаса кислая но мне кажется ну в общем я не хочу рисковать тоже ребят она просто подзагуляла но ну, ее может быть да приварить надо если поварить пожарить поварить пожарить так да. может и не протянет а в сыром виде я не стану есть давай-ка сюда нахуй я рискну последними желудками и попробую ну, знаешь, на худой конец, когда денег не будет, и жрать нехуй будет, можно ее, конечно, попробовать. <меш> Нормально колечко, колбаска. Нормально, пожарить, поварить, ну, дарим, блядь, бля, бля, будет охуенно. Булочки. Ладно, я все, вот, открываю Блядь. <меш> <меш> <меш> Ты охуел, блядь, Бомки, хуяришь, блядь, а колбасу нахуй кто будет есть, блядь? Ммм, <меш> <меш> что, колбаса, вот же еще тут это целая пачка сардель. Ребят, О -о -о. Вы посмотрите, какая упаковка огромная. Сардельки для завтрака. Срок у них годности до.. <связать> Срок годности до 13.01. Просрочена она нормально так. Дней mm -hmm. на 5 походу. Здесь его большое количество сарделек, поэтому я думаю, их нужно по-любому дегустировать. Ну, знаешь, пахнет так ну, нормально, в принципе. Ну, употребляем. Держи тебе сосиску. И мне сосиску. Оболожку М -м -м. съесть. А это вкусно. Да? О! Световно. Рабочего характера сосиски. Прогласи только сладкое и тоже съем. Мне тоже понравилась данная стакделька, которая ему понравилась. На запах понравилось. Ну, знаю, попробую сейчас. Разогнался, загнался, А то, в принципе, съедобно. Сардерка из свинины сделанная, насколько я понимаю. Чесноком. Ммм, ммм. Ребят, сарделечки на вкус сразу чувствуются, что бюджетные Но они свежайшие, употреблять их можно Особенно если их поджарить с яичком, с картошечкой Будет просто восхитительно Опа! опа. Нифига себе, так это венские солями, ребят Упаковка полностью герметична Срок годности данной колбаски до 1 числа 2021 года это довольно-таки интересно. Я думаю, это полезно. По-любому нормально. Не, ну запах такой себе. Подозрительный. М -м -м, в принципе, нормально. Хотя не, загуляла, ребят, это точно. И тут нужна термообработка. Но я все-таки ее попробую. М -м -м. Внутри уже запах получше. Вот вместе прорези внутри запах уже получше. Кирюх, держи тебе кусок. что то она не самая свежая. <свеч> ну ладно, я попробую. Не, ребят, ей пипец с этой колбасе. Поэтому я ее даже оставлять не буду. И жарить. Второй шанс ей точно не дам. Ведь Ой. просрочена она примерно.. Дней на 18. Но она с кислинкой, да? Кислинка отдает. Кислинка отдает, ребят. Я как вспоминаю то испытание колбасой. Кто не видел, посмотрите, вот здесь вылезет подсказка, когда я на помойке от магазина ленты нашел огромное количество колбасы. И она вся была на вкус примерно как эта. И я ее дегустировал, это жесть была вообще. Ну эту нахуй выкину, блядь. А что ты, блядь, йогурт хуячишь, блядь? Ты уже сразу к второму перешел? Mm -hmm. Да, они все С бананчиком. Ебать, ребятки. А здесь есть грудинка особая. Изготовитель Останкина. И срок годности у грудинки охренеть. До, <сос> до Нового года. До 31, 12, 20. И определенно уже жопа. Но у меня слюки потекли. Случайно. Ну, сейчас мы это проверим, какие у тебя слюнки. Фу, ебать, нахуй, понюхай. На запах, я думаю, нормально как-то. Не, я чувствую здесь подвох. Здесь Поним? пахнет протянутыми педалями. Держи тебе, держи. Не, я, пожалуй, есть не буду. Я не весну, как это бывает. Ну, а на вкус как тебе? <смех> Давай. <смех> Ладно, пожалуй, есть не буду. Я тоже не стану, ребят, рисковать педалями последними. Так, подсосал немного, ну и все. Слушай, а здесь еще есть кармадат копченый вареный. Карбонат свинины Из свинины срок годности до 24... Нифига себе, так он даже не просрочен. Срок годности до 24.01.2021 года. Охренеть. Слушай, вот это нам повезло. Карбонада похаваем. М -м -м -м. Ой, а да он быть. даже не липкий даже нифига шутник. А. а. М -м -м. На, закуси. А, подожди. Минутку. Укусно, ребят. <свеч> Это вкусно. Баба, убежь, бля. Нет, все таки не кисло, Не очень одобряю, но ладно. <клыш> Это не надо оставлять, а я Как Кашляю, кашляю. кашляю. <клыш> Коронавирус? Нет, когда еды много съедаю. А -а -а. Ну, осадочек какой-то у меня, а, остается. Понял. Ребятки, а теперь, я думаю, на пора приступить к фруктикам. Вот есть здесь вот такие вот спелые свежие мандаринки из помоечки. И, и вот только вот это подзагуляло. Но ее мы есть не будем. Мы поедим вот эти. Они, правда, были замороженные. И я их отморозил. Ну, как бы помойка сейчас холодные Помойки холодно на улице. Mm. Mm. Держи mm. тебе мандаринку Я еще. Mm. Mm. Балдеж чистой воды, ребятки Мандаринки просто пушечные Блядь, глаз попало Опа, блядь, это что такое? Mm -hmm. вот. А такого? Такого я еще в жизни не видел и не пробовал. Помело, да? Это что-то не помело. Помело круглое, а здесь в форме лимона. Ну, лимоны большие, такие вроде не бывают нигде в этом мире, да? Давай попробуем это, блядь. Давай чё? Да, блядь, а чё нахуй, блядь? Давай попробуем, говорю, блядь. Ой. Давай вот эту попробуем. Они одинаковые. дай дай блядь. давай дай <говорит> дай блядь. На части, блядь. На подделим, блядь. А тебе и мне по кусочку достанется. Фрукт какой Ой, интересный. Держи. Ну, так а выглядит внутри. Что это такое? Что-то типа помело, слушай. Ну, очень да. похоже. Но <говорит> мне кажется, это что-то другое. Тут кожура очень толстая. То есть, она натуральная помело. А как использовать? Ну как кепку, ну заебись. Куда нахуй на рыбу блин? Ну, а, пахнет хорошо. Цитрусами пахнет, очень бодрящий запах. Отдает тропиками. Снова побывал на необитаемом острове, как будто выживал там неделю и питался только вот этими да, штучками. Блин, а как ее я открыть? Я тут не понимаю. А? Открывай, давай. Я не умею. А ты научись. Вот я же умею, а я уже ем. М -м -м, ебать, очень сочно. Охуенно. Ебать, помойка одаряет сочными фруктами. А как сочится-то? Со всех сторон соки пускает. Ты что шипишь, как змея, блядь? Мандаринки мы попробовали. Помело попробовали или что? ты это... и булочки. Теперь будем пробовать. Уф, ебать, нахуй, ебать. Ребят, смотрите еще, как нас помоечка порадовала. Картошечкой, лучком. Вот здесь очень много лука, картошечки. Это все потом пожарится. Лука офигенный. Картошка не гнилая. Вот здесь от туалетной бумаги какого-то хрена эта палочка. Здесь даже есть чеснок, ребят. Я в шоке. Я это на стол показать вам решил положить, чтобы вы это увидели, как насколько сильно питает помоечка картошечкой. В этот раз очень хорошо порадовало. Сейчас мы приступаем к булочкам и йогуртам. Бля, хуем мой любимый пончик взял, блядь. Ну, давай я поделюсь с тобой. Давай. Наезжать. Я хочу половинку. Mm, с повидлом. А вот здесь уже чуть-чуть грибочки поступать стали. Вроде. Бля, это реально, по ходу плесень выделяется. А я съем только верхушку. Вот здесь у вот темные пятнышки были. Да да. Вот я их уже вытер. Вот, вот у тебя тоже темные пятнышки. А весь пончик не просоченный. Верхушка очень вкусная. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вот этот йогурт хочу. Активия без добавления сахара. Белый йогурт. М -м, вкуснотища какая Как помойка балует Офигенно М -м -м, Яблоко М -м -м. Так. М -м, Не пойму У меня йогурт походу скис уже Что-то непонятный вкус Подожди, срок годности А, да он не просрочен До 6.02 Значит вкус у него такой должен быть Я просто такие йогурты никогда не пробовал Охренеть штрудель штрудель с яблоком и корицей творожная сдоба я да, ее да. сейчас съем ну, ты делай лицо. я ее сейчас съем полностью чувствую нотки корицы да. дай понюхать М -м, какой приятный творожный запах М -м -м. как твоя сдоба моя булочка была восхитительная, ребят ну плечи я на ней не вижу дай попробовать ну, сдоба просто офигительная, я не знаю, что еще можно сказать. Зачетная сдоба. Супер сдобная сдоба, вообще зачет. А мне, а мне, тебе тоже что-то есть такое. О, да. Вишен. Такая крутая. Десерт с творожным Десерт, кремом нет. и лишний. Годен до 23, -го, 12, -го, 20. -го. У меня также, но совершенно ничего страшного там нет. Йогурту ничего от этого не будет. Ммм, mm -hmm. даже внутри бисквит какой-то есть. А, mm. блядь, у меня сердце хвари прихватило. Mm -hmm. Ну, то, смотри, я ем такое же. Ммм, mm. показалось волосняк. Епатия <связывая> oh. oh, okay. пернул, ребят. Вот этот творог, я на него смотрю. Но что-то он немножко какой-то вздутый. Опасаюсь немножечко. Не, что-то мне это как-то не очень. <связывая> я не пойму. Надо пробовать. Ну, после того что вкусного, что я съел... Обычный зернёный творог со сливками даже. Что-то не очень хочется. Ну, вот так чуть-чуть. <плышленный творог> Вообще, в принципе, зернёный творог не может испортиться, по сути. Очень быстро. Насколько быстро может испортиться обычный творог. Мне очень хочется. Знаешь, чего? В принципе, довольно-таки съедобно. Я хочу закупорочку. Там внутри... Рулеточка русская. Это русская рулеточка Что-то там непонятное внутри. Я хочу это испытать. <плышленный творог> О, пшикнула баночка. Был там вакуум, значит уже очень это хорошо, если вакуум О. был. М -м. О, что-то варенье. Ладно ну, хоть не грибочки. М -м. это груши. А, на папке, на этикетке что? Томатная паста тут была. Ой, это русская улетка Укусно, сладко. Это к чаю надо. О, -о, -о. Темыч. А у меня вот такая вот ватрушка с творогом и изюмом из ленты Моей любимой кормилицы И срок годности до 12.01.21 В принципе, немного просрочено, не особо сильно, плесени нет Ну ладно, я выпиваю А у тебя по сроку там как? Помянем Срок годности до 5 января А моя ватрушка обещает быть очень вкусной Что-то у нас вообще все продукты очень вкусные сегодня Ну почти все Почти. Поначалу не радовали. Держи свою ватрушку. я сижу не очень люблю. Помойка кормит, поэтому грех жаловаться. Давай не Ну, если есть выбор, я бы йогурты поел и вот. Ребят, ватрушечка восхитительная. Мне нравится. Обалденно. Ну, есть немного. Я думаю, массаж. Массу можно набрать. если таким питаться. Ой, блядь. Все, я не могу, я наелся. Ну, чипсы можем пусть хотя бы поедим. У нас Давай. чипсы есть. Давай. Вот М -м. такие вот замечательные жены и чипсы, никакие там лейс или какая-то. Какой будешь? Давай. Очень вкусные чипсы. М -м -м. Они обалденные, ребят. И нашли мы тогда очень их много. Посмотрите, вот продолжение этих чипсов здесь целый пакет огромный здесь чипсов этих килограмм 5 Посмотрите, сколько их здесь, капец! Это все ржаные чипсы, их в большом количестве, целый пакет этих чипсов нашли. Блин, это просто балдеж и Это эти чипсы, ребят, нифига не дешевые. Чипсы злаковые, ржаные, со вкусом, ароматом сметаны и лука. Я не знаю, почему их выкинули. На вкус они восхитительные. А срок годности, я кстати, на упаковке нигде не вижу. Может, из-за этого и выкинули? Вот реально, нигде срока годности нет. Обычно же печатают где-то. А тут нигде не написано. блин, а Ну и пофиг. Главное, что на вкус восхитительные. М -м -м. Теперь буду их есть за компьютером и кайфовать. А еще здесь есть еще вот такие чипсы. Лавашики. Хрустящие. С морской солью. Балдеж. Офигенные. 27.08.19. Видимо их изготовили. Срок годности... 180 суток со дня, испа... Бля, блядь, со дня изготовления, срок годности 180 суток. Они просроченные, но на вкус офигенные. Я их буду есть, невзирая на то, что они просрочены Посмотри, какой Моргенштерн достался мне на помойке. Как думаешь, вкусный будет или нет? Не знаю, давай посмотрим, он же все-таки в помойке валялся. Да, вот именно. Давайте проверим, какой на вкус будет этот Скорее Моргенстерн. А я думаю, что он будет восхитительный. Он в помойке отлежался и стал еще слаще и вкуснее. Ух, ребят, посмотрите, какой желтенький. Если ананасик желтенький, Кирюх, значит он... Ух, как пахнет, давай. По кусочку, жопку чисто. Остальное на потом. Тебе и мне. М -м -м. Как я и сказал, он очень сладкий. Обалденный, сочный. Гапец, помойка балует. О, а тут смотри, мы забыли про перчик. Перец щили 100 грамм, зеленого цвета. Ой, из него какой-то сок перцовый потек. Водичка перцовая потекла. А, фу, ебать, она вонючая. И прям, Тушь. ребят... Глаза прям это задрожали у меня. Ух ебать нахуй. Он походу был замороженный. Будешь жопку от перчика? Это жопка? Да. А не эта жопка? Вот эта жопка. Сейчас. Вроде пока не горчит. Ты сказал, что сок какой-то очень острый. Да, а сок. Я поэтому опасаюсь немножко, чтобы у меня не сгорело все. Нет, перчик в принципе нормальный. Острый, съедобный. Не очень острый, кстати. Ну, Потому что, скорее всего, он зеленый. Вот если был красный перчик, думаю, был бы острее. Он вообще почти не острый. Он, походу, просто какой-то зеленый, Не знаю, ребят, перец чили, но он не острый нифига. Наверное, по что он был замороженный, по-моему, разморожился. И остроту всю свою выпустил соком наружу. Ну, да. Давай попробуем вот эти галеты. Галеты армейские. Ну, типа печенюшки, которые кладут в армейский сухпайок. Ну и что это вообще такое? Это типа, ну, хлеб. рублей, наверное, стоит у вас тут, да? Только в сухпайке можно такое найти. Фу, запах старинный какой-то. Наверное, сто лет. да, да, я что-то такое хотел сказать тоже. Советских времен, возможно. Не, ребят, как будто пробую клитор старой бабки. А да мне уже по запаху не нравится. Я это, пожалуй, не буду пробовать. Ну, только откушу и все. Обычно засовший хлеб. Да шо, что ж, тут еще попробовать. Тут уже ничего нет. Два бенки варенья. Вот йогурт термостойный какой-то. Термостатный йогурт. Интересно, кстати. Вот это вот я попробую. Я такой ни разу не ел. Он просроченный. Срок годности до 5 числа. Он просрочен. Ну, интересно, что же это такое? Что-то типа кефира, что ли? Пахнет каким-то творогом. М -м. Ну, не знаю. Какой-то кисляк, ребят. Вообще совершенно невкусный кисляк. М -м, думаю, я знатно просраться смогу после этого. Откопал десертик. Но он-то точно должен быть вкусный? По-любому. А я вот этот желтенький йогурт возьму. Какой красивый. Он с облепихой. Натуральный состав. Злаки облепиха. Срок годности до 6 января. Просрочен, блин, офигеть. На больше, чем 10 дней. Фу, бля. Я такой херни еще никогда в жизни не пробовал. Попробуй. Какое-то пюре. Не, ну может быть оно и нормальное. Где-где-где? Невкусный. Ой, щермель какой, смотри, пластина, пластилинная. Тут есть с двумя вкусами, тебе с клубникой? Да, я с клубникой люблю. Щермель постила со вкусом клубники со сливками. А година до 13 января. То есть вообще, считай, что свежий. М -м -м. Открыл упаковку и как пахнет вкусно. Я, я почувствовал. Через пакет. Нет, через пакет так не, не Я могу через пакеты и нюхать. Пастилы. Странно, что она мягкая такая? Она очень. Обалденная. Очень мягкая. Очень мягкая. Очень. Я чай. думаю, да, кефирчика с булочкой. Напоследок. М -м, а тут сверку. Одешки жареные И еще mm -hmm. присыпка сладкая Да тут кузюм mm -hmm. Ты же кузюм не любишь Ну как бы так Как бы типа не люблю да. mm. Как паска знаете ребят Церковная паска как пасочка на вкус. Чтоб запить давай вот этим. Резервный парламент. Но, но он не такой жидкий, как мне хотелось бы. Вот, ребятки, кефирный... резервный парламент. Да, же... Молоко 3 процента. А, я думал, это кефир. Это как раз для булочки. Ну-ка, а что с ним? Можно его пить? Его нельзя пить. Какой срок там? Нельзя его пить, он до 3 января. Срок годности это до 3 января. Так как другого выбора нет, воды нет. Давай под булочку. Ах. Туалетная бумага есть. Mm. Все нормально. А туалетной бумаги нет. А где она? Кончилась. Да нет. Молоко. Mm. Оно на вкус как сливки. но На самом деле это молоко. Но вкус как у сливок. Видимо из-за того, что оно постарело, превратилось в сливки. Mm. Туалет, привет. Скоро увидимся. Здраво, Штребух, я тебя жду. Ты молодец, ты держался очень хорошо, поэтому я, как и обещал, вручаю тебе твое знатное колечко, оно а ну, теперь твое. Ладно, спасибо. Пойдем за 20 тысяч рублей на Авито. <смех> ты все обалдел? Да, ну, не знаю, что теперь со мной будет. Я тоже много съел. Я уже в хочу Помойка кормит меня. Значит, она нас кормит. Да, получается, нас кормят. Ты счастлив? Ну не сказать, что счастлив, но в принципе доволен. Тем, что я понял. Я тоже очень рад. И главное, бесплатно. Ну, больше своей булочки понравились. Йогурты. А мне мяско понравилось. Очень вкусная. Пастила, мандаринки и ананасик. Ну, мясо мне, кстати, тоже понравилось. Просто потом всякие не очень вкусные колбасы перебили эти Слушай, ну и напоследок, я думаю, нам нужно дегустировать. вот этот Это блюдо нужно есть стоя. Эти булки лежали... человек кусал? Нет. это булки лежали в гараже, их поели мыши. Какие? Да. Да. От какой стороны ты ешь, там где мышку кусали ну в <свеч> хорошее <свеч> ну чувствуется привкус этот, привкус улицы собачий какой-то такой привкус <свеч> ух ты какой, набил хорошо на четвертом месяце наверное уже че смотришь, <свеч> доставай хуй Ребята, всем спасибо за ваш просмотр. Прожимайте лайки данному видеоматериалу. Подписывайтесь на канал Кирюха Мосс. Ссылочка будет в описании, так же как и я, ползает по помоечкам. Естественно, подписывайтесь на мой канал, ведь здесь я показываю еду, я показываю одежду, я показываю вещи. Все, что в помойках нахожу, все вам показываю, ребят. За данный видеоматериал я отвечаю головой. Это вся еда была собрана с помоек. И она очень в этот раз довольно-таки попалась вкусной. Очень сытно, конечно, помоечка порадовала от магазина «Лента». Спасибо магазину «Лента» за то, что выкидывают такую еду хорошую, вкусную. Я тоже благодарю. Благодарю тех, кто оставил эту еду. Особенно йогурты и булочки. С мясом это, конечно, русская велетка была.